Так, вроде запись пошла. Ребят, сейчас мы, короче, с вами быстренько запилим гайд на ренгара. Гайд на ренгара в криты! Нормальный гайд. И почему он считается нормальным, думаю, всем будет потом понятно. Так, ну, что я хочу сказать. Сборка. Сборка, в принципе, ясна. Последний предмет, предмет ребят, вы собираете ситуативным. Почему ситуативный последний предмет? Наверное, потому что надо смотреть все-таки по игре. Но сейчас мы делаем э, нормальный гайд на ренгаров в да, То есть, чтобы чувак просто влетал и разрывал критами. Э, и заодно хочу сказать то, что именно ренгаров в Криты может соло забрать на Шора. Именно при сборке трех предметов. Раз, два, три. Три предмета, как только собирается, к этому моменту плюс-минус там чуть... Ну, он раньше, я думаю, появится на шор, потому что пока вы соберетесь, это прям жутко много вам надо всего. Так, ладно, погнали по предметам. Клинок Соляри. Соляри, Соляри, Соляри, Клинок Солари. Думаю, всем понятно, что э, у нас ренгар-кастер, да, то есть он использует навыки первый, второй, третий. Тем самым он будет заряжать свои, свое пассивное умение и обградить опять себе скиллы. Uh, в этом плане клинок солярий солярий короче будем его вот так называть клинок солярий вот он очень хорошо заходит uh, Быстрые клинки на зачем они нам нужны вторым предметом потому что когда он уже используют какие-то навыки ребят у нас уже будет 75% крита но каждый крит еще будет нам сокращать кд uh, на умение а это будет значить то что мы сможем прокастовываться просто блин по кд то есть ну представляете практически нет кд блин на ясо я не знаю как это объяснить и кровопицу сейчас изменили очень хорошая штука на него в плане для того чтобы забирать соло на шора да то есть вообще критовой вариант опять же захил. добавляет просто сразу нам дополнительное преимущество и в принципе да ангел то есть если раньше ангел собирался мне третьим то сейчас он собирается четвертым предметом а пятый ситуативный Играю я через казнь, потому что все-таки надо взрывать всяких коров, да, то есть влететь, взорвать какого-то там, не знаю, Джинксу, Кайсу, неважно, просто Зикса, Катарину, то есть, в принципе, без разницы, нужно взорвать, и поэтому у нас берется казнь электричеством. Триумф очень классная штука, особенно для тимфайта, когда вы валитесь с кем-то, плюс 3% доп. урон, когда мало хп, да, и когда вы добьете, вы отхилитесь, очень помогает панцирь, ну ребят, запас хп то понятно, да, то есть здоровье повышает и плюс дополнительно дает брони в зависимости от того чего у тебя меньше классная штука, и следопыт бонус 9% скорости перемещения в кустах в лесу и на реке очень полезно для того, чтобы догонять противника, да, то есть сейчас рассмотрим его умения и все остальное так, в принципе, с этим я думаю все понятно, последний предмет, ребята, выбирайте сами, какой вам необходим можете жир можете там без разницы то что вам нужно вот эти четыре предмета они решающие а ботинок чаще всего я собираю на стойкость либо же на кадаредукшен. но давайте я так как я любитель все-таки перезарядки да чтобы ульта у меня быстрее кдшилась я вам в пример просто покажу что я собираю так заменить я даже вот так вот делаю это лично моя сборка так давайте мы зайдем в тренировку и в тренировке посмотрим просто как это будет выглядеть недавно я он играл э, на кошке давайте я вам историю покажу кому интересно это грядка поражений, грядка поражений кошка, вот, кошка с вот этими предметами ребят э, просто, ну, зверь кошка с этими предметами, просто зверюха чтобы вы понимали, это ранг э, алмазы, да ну, изумруд какой-то неважно, как бы, да, то есть Игроки, серьезно, это третий сезон, начало сезона, сегодня у нас 4 августа, как бы только неделя прошла, поэтому что есть, то есть. Так, погнали. Э -э -э, идемте сразу кошечку возьмем, да, и по ходу дела рассмотрим уже ее умения, потому что я понимаю, что гайд надо сделать, в принципе, как можно короче и более э -э, доходчивым, правильно же? Если у вас есть какие-то очень интересные сборки, эту сборку мне посоветовал э, один игрок, джедайка. Возможно, вы его встречали в рейтинге, он у нас частенько появляется на канале на подписчиков. Вот, э, так что я был поражен. Сборка классная, вот реально вот мы с ним играли и прям, прям зашла, ребят. Поэтому я советую ее вам, И не просто советую, а именно вот насчет всего. Это у нас все-таки нормальный гайд на ренгара в криты. Так, давайте сразу накидаем, короче, уровни, не будем и церемониться и тому подобное, там, не знаю, хватит. Максим, ребята, мы всегда первый навык, я макшу второй, почему второй, потому что у них КД навыков, смотрите, 16, 14, 12, 10, это у второго навыка, и у третьего всего 10 секунд. То есть, вы понимаете, я буквально, когда замакшиваю второй навык, да, вот после первого, первый всегда максится. А потом я макшу второй. Для того, чтобы второй и третий скилл стали в один уровень по таймингам, да, для КД, для прокастов. Это немаловажно. Да, третий наносит урон. Хороший урон там дополнительно, да, там 240 плюс 90 процентов. Там замедление, там, ну, блин, классная штука. Но, ребят, и для того, чтобы каститься, нужно именно так. А сейчас что мы сделаем? Давайте разберем сразу скиллы, посмотрим, что у нас есть. Заряды свирепости, да, то есть и ожерелье из зубов. Смотрим, внизу у нас есть ожерелье, это глазик такой, да, вот если смотреться, а, трофеи из убитых. А, вообще их всего 5, 5 трофеев, то есть вам нужно убить каждого чемпиона по разу, из-за каждого убитого чемпиона, ну, ассисты тоже считают содействие, видите. Убийство или содействие уникального чемпиона а, дает плюс 5 к вашей силе. Обалденная пассивка, по сути из этого надо знать все. И насчет а, заряда свирепости, когда вы используете навыки, Давайте где-то в бою их используем, просто пошлите нам мопчики. Видите, кстати, вот второй-третий навык, у меня сейчас кдшится одновременно. Вот, заходим в бой, когда ренгар находится в бою, у него висит а, заряд репости Как только он выходит из вне боя, то есть, да, то есть вы хотите пойти, там, напасть на кого-то, ну, сразу разбираем скиллы, чтобы было понятно, да, чтобы не допускали типичных ошибок в игре. Оно пропадает, вы такие, вау, и в бой, и оно пропало. Вы кидаете скилл и в бой, и пропало просто. Если вы будете файтиться, то понятное дело, что у вас они будут держаться. Чем дольше вы находитесь в бою, да, то есть вы бегаете, вас бьют, там что-то происходит, вы использовали навык, они, видите, не пропадают. И вот это вот четвертый, э, четвертый заряд, это именно его э, суперспособность, Рангар, это пассивка, это, блин, самое крутое. Короче. Давайте рассмотрим все теперь навыки. С первым мы уже определились, да, то есть он заряжает и дает удар, усиленный удар. Когда он находится в свирепости, у него висит кружочек. Смотрите, я использую навык кружочек, повышается скорость атаки, он начинает быстрее бить. Сейчас оно закончится и он перестанет быстрее бить. Это, кстати, очень поможет нам с критами, ребят. Следующий навык, второй, когда вы в свирепости, да, то есть у вас уже настакано супер-мега ваше умение, если у вас влетает контроль, вы активируете и пополняете, уходите с контроля. Когда в простом варианте вас бьют, вы уходите с контроля в свирепости, и когда вас бьют, наносят урон, вы отхиливаете половину ровно хп от того, который нанесли в течение там вам какого-то там времени, да. 50% полученного урона восполняйте себе. Понятно, да? То есть вас били-били-били, там, не знаю, там, ульта Горена прилетела прям в лицо, и вы такие еще живые, вы нажимаете, бах, и ровно половину вы себе отхилите. Третий навык, он у нас сетка. Второй навык еще дополнительно, чтобы вы понимали, он, когда вы используете, он дает вам ускорение. Смотрите, используя второй навык, вы начинаете быстрее бежать. С кустов, когда вы прыгаете с кустов на кого-то, вы делаете себе дополнительную метку ярости. А теперь используем э, сеточку. Сетка вообще ловит. Когда в обычном варианте она замедляет, а в варианте улучшения, да, то есть в ярости, она ловит противника. Смотрите, мы замедлили его. И сетку кинули, и замедлили, понятно, да? В принципе все понятно ультимативная способность рангар заходит в невидимость и ускоряется и, и у него уже появляется прыжок мы можем использовать сразу первый навык чтобы нанести дополнительный урон по противнику и не забываем то что кошка у нас кошка у нас кастер да то есть он убийца жесткий убийца кастер я не, не назову его ни в коем случае брузером потому что его задача появиться из ниоткуда и вырезать противника так ладно это конечно все хорошо давайте мы теперь проверим предметы Uh, и все, вот мы берем сейчас три предмета, болт с ним у нас 13 уровень. Давайте мы сейчас быстренько убьем Герольда и станем один на один с нашором. Я думаю, вот это самое интересное, и самое важное, что зачем вы сюда все пришли, потому что я уже показывал и знаете, когда видите кошку в криты, надейтесь то, что это человек, который посмотрел это видео, да, и этот человек сможет соло разобрать. Нашора. и сделайте так чтобы команда не заподозрила вражеская команда не заподозрила о том что кошка идет соло бить нашора. так ну смотрите за счет клинков на воре за счет соляриса и кровопийцы да вот мы, мы идем на на Шора, да в принципе можно начинать мы даже стали в лужу да то есть прокастовались как видите за счет Клинков на воре у нас очень быстро все кадешится. Мы буквально накидываем урон. От, кстати, вот этих вот плюшечек Нужно уворачиваться. Не бойтесь использовать два смайта, потому что э вы можете лохануться, и э Ну, два смайта. Вы можете лохануться и просесть по ХП. В принципе, у меня много было ошибок. Это просто я пришел в наглу вплотную, стал на все ловушки, да, то есть. И его просто грохнул. Давайте дубль 2, только сейчас уже с бафом на шора, да. Просто э, сделаем, как это полагается, как это должно быть. Передавать заново, давай, на шорчик мы тебя грохнем. Представим, что мы забрали свеженькую, свеженькое улучшение, да. Смотрите, кидаем сетку, он плюнул, мы зашли, он опять плюнул. Не забывайте использовать второй навык для того, чтобы отхилиться. И по первый навык хорошо, второй, второй тоже хорошо. Смотрите, задоджили, задоджили много урона, использовали, отхилились, пошли дальше. Кошка, он очень больно бьет объекты. И у вас есть смайт, вы можете засмайтить. И в принципе второй раз, ну ладно, мы были под бафом на Шора, но неважно. Кошка может, если хочет, он нам может. У нас всего собрато, был до ничего, согласны? И, а если уже как говорится Играть, да, то есть играть там, не знаю, там, ГРНа, блин, сейчас бы э, апнуть. У кошки за счет первого навыка очень большая скорость атаки. Давайте мы накидаем сейчас пацану миллион денег, просто миллион денег. И дальше, в принципе, я уже думаю, маршруты лесные, там, все остальное, вы разберетесь сами. Вы зашли сюда, потому что вам было интересно, как собирать кошку в криты, правильно, правильно, напоминаю. И э, помимо того, что вы правильно будете сейчас ее собирать, Давайте с ульты сейчас зайдем сразу. чтобы далеко не ушел. Просто мы его отправили на базу. Кошка, смотрите, как по таверу гасит первым навыком. А еще можно сделать вот так вот тут. И побежать теперь на тавер. Смотрите, хоп. У нас опять откадышился первый. Димасия. Иди сюда, Димасия. Видели мы подхилились. Очень даже хорошо. Ч ты такой разгончик? Димасия. Смотрите, чувак, чувак, чувак. Покритовали, покритовали. Ой, бро, это серебро. Минус ангел. Используем ультимативную способность. Прыгаем, даем прокаст. Все, минус. Оп, ты в ярости. Думаю, с его механик остальной, вы. Но ну, запомните, вы должны знать, как правильно использовать свои. Умение. Кинули сетку, влетели, раздымажили, использовали. Вот Сайленс был, я освободился и убежал. Ультимативная способность. Ну, видите, он думал, что он меня победил, а по факту он лоханулся. Потому что это ренгар в криты. И его единственное, что сейчас спасает, смотрите, чтобы не ушел, использовали ульту и доиграли. Его спасает то, что в принципе это просто учебный вариант. Так что, ребят, думайте о том, как правильно собирать. Не надо никаких там тринити. Можете тринити, лосс с лотом собрать. Тринити это у нас строительный союз. Вот его. Более чем достаточно будет, поверьте мне на слова У вас скорость атаки будет за счет первого навыка А первый навык у вас будет кодешиться за счет ваших критов А у вас будет с трех предметов стопроцентный крит А так как вы кастер, вы все прекрасно понимаете У вас будут криты, щиты, хилкил, блин, боже, все, просто будет все Так что последний предмет, если вы там прям любите собирать тройной союз, собирайте тройной союз, и он вам зайдет. Но главное, первые предметы соберите правильно. Все, ребят, я думаю, вам гайд понравился. Если что, пишите комментарии, зашел ли вам ренгар в криты, правильные криты, и является ли он имба сейчас в рейтинге, и стоит ли его банить. Я думаю, стоит его банить, если вы его не собираетесь пикать. Ну что, ребят, всем до встречи, всем пока. Пишите, какой следующий гайд хотели бы вы увидеть у меня на канале. Ах, как сложно.